И всем дорога ребят, с вами я, Ванёк, и это очередная серия по GTA 5, где я без лица играю в GTA 5, Собственно, и пытаюсь пройти её, ну, не на максималках пускай, но... Ну, реально, не на максималках, потому что, ну, как бы, сами понимаете, там, на максималках будет очень сложно играть в GTA 5, в игру, особенно в GTA пушку V. Ну, короче, после того, как мы с вами пройдем GTA 5, я GTA 5, наверное, удалю и GTA Online закачаю, хотя, может, и нет. Чики его знают, в общем-то. GTA 5, 5. 5. Нажмите Home, чтобы открыть Social Club и посмотреть свою учетную запись друзей, банду и магазин в GTA 5. Загружаясь сюжетный режим. В меню настройки можно изменить громкость музыки и аудиоэффектов. Я, пожалуй, буду на 100 держать, но это лично для меня, как мне кажется. пока загрузится все без монтажа делается и без клейк ребята реально все делается без монтажа и без клеек на моих видео и на моих кстати стримах сайте которые тоже будут выходить каждые выходные ну по по воскресеньям каждый воскресенье про Про отрядил Тревор. Лучше пусть снаружи, я чем я. внутри. Так, надо мне на Escape нажать. И куда бы мне надо было бы на. Мне нужно на к Тревору поехать на. Так, это сюда. Франклин. Тут. П. Ч это за П? Пенни, что ли? А, не, я же точно же за Тревора пока что прохожу. И вот сюда нужно, сюда нужно и сюда нужно. Короче, вот сюда нужно Тревор. Первым делом вот сюда, потом вот туда, потом вот туда надо. А если я увижу этого... Как Тревор говорит говнюка Майкла, то я имею право при себе, ну, не сдержаться и его застрелить раньше времени. Извиняюсь, ребята, но ну, опять же лучше вык чем потому что, ну не будем, а, не будем, это как бы, как говорится. черта будить не будем этого ну как бы на эм... ютубе тубе я же это видео для ютуба делаю поэтому собственно и ну да я в этом видео звук отключаю музыку в смысле потому что ну а ютуб не любит он ненавидит когда то бишь музыку без авторского нет точнее музыку с авторским правом я я очень сильно люблю вставлять музыку в эти в серии, но я не особо люблю, как бы, с авторским правом, потому что с авторским правом на ютубе не шутят. Ютуб может, может за это, наверное, и пришибить тебе. А, нет, один раз он может сказать тебе, бу бу бу бу плохо ты поспаешь, Ваня». Потом второе предупреждение уже будет второй страйк, потом даже будет третий страйк, потом будет... Нет, да... А я думаю, что до третьего страйка не дойдет, так как, ну, YouTube... Не байм, приз. Не байм, приз, Так, стоп. Ганс и эмо патронные пушки и чувак, что хочешь пистолет есть, этот эм, куплю, так все Пистолет куплен, 5.0, нет. Винтаж пистолет может купить, тоже. Не все. Винтаж газовая шашка, нужно граната, нужно... Канистра бензина, бомбли, пучки, некорректный мимо, граната, газовая штука, шашка. Винтаж пистолет, не нет, у меня есть, есть есть бутылка есть молоток есть топорик really кастет нужен м основной модель неры баллас ловчила скала ловчила скала ненавистник любовник игрок король вагас Не, тут я игрок потому что ну как по мне, то игрок выглядит очень круто. Даже круче, чем обычный кастет. А, ну да. Е посмотреть. Эм. Нет, а тут, стоп, а тут бронежилеты. Можно же себе взять тут. Аммунэйшн, сверхлегкий и все 5200. Синяя полоса показывает э, запас проще бронежилета, которая тут снизу. Эй, парень, по -по -по не сумел. А я должен буду это сделать. Хотел у него попросить Эй, ч вот так. Эй, чувак, подправь мою тачку немножко. Плиз. Ну, он не сделал так. Потом, когда GTA 5 пройдем, будем GTA онлайн играть. И, и Red Dead Redemption, кстати, тоже могу я вам так сказать. В Red Dead Redemption мы на самом деле будем с вами очень-очень-очень много играть. Я вас я вас предупреждаю, мы будем очень много играть в Red Dead Redemption. Это тоже игрушка от Rockstar Games, от то есть от той компании, которая GTA... Пятую выпустила. И первую, и вторую, и третью, и четвертую, и пятую, и шестую она тоже выпустит. Наверное, в этом году. Если у нас никаких проблем, собственно, не будет с GTAхой, то она выпустит в этом году. Ну, они обещали вроде как. Может даже не в этом году, в следующем. но они обещали вроде как выпустить. А я не знаю. Не, ну по идее они правду. Должны были, должны говорить. Ну, не знаю. По, ин по информации, которую у меня есть от инсайдеров, они GTA... Над GTA 6 сейчас работают в Rockstar. Е. Только над GTA, над GTA 6. И все По информации от инсайдеров, от проверенных моих источников, они только над GTA 6 и работают. Как будто бы у них нет других проектов. Никаких. На то же самое работали над Red Dead Redemption 2, но ее закончили. Ребят, в 2016 году появилась первая часть. И 6 лет спустя вышла вторая часть. А? Сэнди Шортс. Пустыня. Ну да, Сэнди Шорс. Так это вроде район Тревора родной. Ну не родной, ладно, но ну, все же. Тут татуировки делать налево смотрели бы. Ну, мы не поехали, нам не нужна татуировка. Эф. Тревор к себе на миссию едет. Так, стоп, почему а у меня тут есть? У меня все полное, полное, полное, полное е. Тревор. Ты должен это увидеть. Чё, сейчас? Ну, давай. Ну, давай пропащные на, на аэродроме пропащих. эти в нацию направлять в аммунацию. я благо закупился патронами, я знаю, что сейчас будет, ребятки. какая сейчас будет миссия, вы знали бы. даже если я бы не знал, то я бы все равно вам сказал бы, что будет сейчас полный разный ну а... Бесплатно. Прицел и... Ладно, пускай будет граверов по дереву, да? прицел нужен и а нужно точно надо же прицел еще улучшить так на снайперскую винтовочку м эм, улучшить прицел м эм, улучшенный прицел гравировка по дереву так ну, на escape назад на искет назад так глушитель для снайперской винтовки так и глушитель еще снайперская винтовка глушитель и прицел Ладно, гравировка по дереву пускай будет такая. Ну и все, на эскип назад, на эскип назад. Так, вот все. Сейчас все. Точно все. Так, стопа. У меня снайперская винтовочка. улучшить прицел. А, не, улучшить прицел нужно. улучшить прицел нужно. нужно снайперская винтовка, окей, так Приц... прицел улучшенный прицел нужен так отправляюсь на квадроцикл Сядь, садитесь значит не, должен посмотреть как он выглядит Отправляйте крону. Я же сказал точно, я ж забыл вам, ребята. Я сказал, что эту миссию я пройду сам, а потом позже вам на ган! Именно в этом сервере от от полосы от этой посадочной вб. посадочной ВВП. Нет, ВПП. Не ВВП, а ВПП. Заберись на эту напорную башню, надо сверху забраться. Рокстар. Берется мой. Вижу тебя, вижу. you wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. Я я yeah, yeah, не стреляю. Стрел одного так. наверное от того что узнал что я действую быстрее него он только что бы сказал бы сейчас прям стреляй в того который рядом с этим что едет сейчас приедет он сюда. и сюда вот в него можно будет стрельнуть и сюда он заедет просто вот так Пайкер подняли тревогу. Ну, чё, ну, я тут, да, я тут понял, я тут виноват. Ну... Вон Рон ездит, приехал. Окей, we'll okay? okay, сейчас. сейчас. that's тебя давай Чё Не, надо было раньше этого вольнуть. Раньше надо было. Повторяем. Потому что, ну, я понял свою ошибку. Надо было того, который вот... Вот этого надо было вольнуть вар... немножко. Да вижу тебя, вижу, вижу. У меня одна... Ужди дальше. Нужно продолжать, пока он подъедет тут поближе. Я не вижу. Кабин. Черт, не, ну ладно, одного нужно было подождать, пока он выйдет, наверное, и потом про пропуск, пропуск, пропуск, пропуск. Ну да, тогда это раздел надо пропустить, потому что я понял, как там надо. Ах ты, а -а -а, этот раздел уже проходил. Помогите, Рон защитить. зачистить взлетную полосу. Я это уже делал, ребята. Капсулю. Так, не, надо на. на f uh, uh. Откуда ты выкрукался? Откуда-то оттуда. А вы дружище? Выкупил давай, выкупайся. Это радиорубки. Я же... Ай, блин, больно... Ч ⁇ ай, ай? Немножко тут передохну, так сказать. увидимся хорошо так где тут еще один так и тут Все, сели в самолет. Давай, давай, давай, гони, гони, гони, гони. Дорог, Хорошо что хотя бы.. Нет, не было. было не так сильно, как на кукурузике наш правитель. Как его звали, я уже не буду говорить. 5921. Чрт! Эй, пузаны, есть. Это меня свободно! Так, а как дальше? Думаю, одного пассажира мне схватит. Нажмите на 5. На... Ай, э, э, э, э. лечу, лечу, лечу. На F надо было, да, забыл. Что надо было, наверное, на F жать. Кстати, реально, ребят, наверное, надо было... Вот набрал скорости, нужно... А, следует за самолетом сейчас. Хорошо, ай. Блин, не знаю я как на самолете. Я ни разу самолетом, ну... Не любил, э, не люблю миссии самолетиком в играх, потому что, эф, ну, mm. выбросили самолет, задание не выполнено. Не люблю миссии самолетами, честно, слово пропуск, потому что я не люблю миссии самолетами, пробел, продолжь тендер. Я не люблю миссии самолетами, Да блин, да ел вполне. Повторить на это нужно верно на Shift на F, не... а не не не не, не нет, наверно было как раз ки на Shift жать, хотя я не знаю, может и не надо было. Наверно так повторить на не, ну, я, не, я посмотрю, э, настройки, э, мышь, клавиатура, так, не, не, не, не, не, не, не, не, не, на, на, на, назад надо, на, назад надо, на назначение клавиш, так, на машинбайке, лодки, воздушный транспорт, так, ungefу, наклон назад, стрелять, эээ, наклон вперед влево, э, нет а д Ну тут наклон влево пускай будет не на 4, а на L. Наклон влево я жму на не не не не не не, не. Назад надо. На Наклон влево будет пускай на L. На Кей. Наклон вправо будет пускай на же G. G. Наклон вперед будет пускай на I наклон назад будет пускай на о джей на да блин то да, не на так ну это кей джей ай к Дж ай да блин то да, не будет пускай будет вот э, наклон влево будет бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум на KGI. Наклон вперёд на... Назад на... Блин, пускай будет на пятёрку. Просто потому что мне нравится этот клавиш 5. кей 5. Мэтт 5 Да, наклон назад, я жал нас назад М -м -м, ладно короче пропустим задание потому что я не знаю как это делать, ребятки вот реально и серьез я не знаю как на этом с этим самолетом управлять я пытаюсь кей джей ай Короче, пускай он сам долетит. Was... Думаю, мы достойно отомстили за самую злобы. Это была понтовая статуя Треф. Понтовая фигурка из дешевого пластика. Но духовную ценность деньгами не измеришь. Это я к тому, что, может, ты хочешь отказаться от своей доли, чтобы облегчить мои страдания? Хочу. То есть, да, конечно, хочу. Ладно, хватит об этом рон. У нас еще много заказов. Тем, кто живет на югу от большого забора, больше всего нужны стволы. Тревор Филлипс Индустриз, профессионалы, административные инновации, победители. Все так. Теперь иди, я буду медитировать. или мастурбировать или все сразу. Так что ли? Теперь вы можете приобретать разнообразные мышцы в Сан-Андрес. Мышцы, которые вы можете купить, отмечены знаком доллара. После покупки оно изменится цвет на осенний, рыжий, зеленый. Э, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, ржу, ржу, ржу, А Интересно, у всех ли так будет? Если я, к примеру, за Франклина буду играть, или за Майкла, то и за Тревора, то то же самое будет, что ли? Гаражи, в которых множество... может хранить большое количество транспортных средств, машин. Да понял я, понял, понял, понял. Понял. Понял. Понял. Да понял я, понял это, понял. Понял. На, может быть на.. приобретен миска недвижимость будет приносить вам еженедельный доход. Чтобы увеличить подспачный капитал, необходимо выполнять задание, связанные с менеджером там, вашей новой собственности. Понял я? Понял. Джемку Тенцент. Джемку. за Gemcous. Джоан, Джоус, Энн... Понял я. И, ну, некоторые эмульсы может купить играть только за определенных... Пер... Только за определенных персонажей. То есть, Майкл, Тревор и... Да. да. Не, ну вот это вот я и хотел. На самом-то деле, вот это вот я и хотел, ребята. Это я и хотел. Уже, Да. Купив этот гар, вы сможете перевозить контрабанду для Оскара. Так, а стопа, это ангар. Ну, первым делом, конечно же, надо ангар купить, как мне кажется. А как оно будет выполнено? Нервный рон. Как оно будет отмечено? На Ctrl. На альт. На. А, не точно. Они же отошли. Майкл Франклин залезли на дно. После окрепления выбран. А, понял. То есть. Тут не оставляет выбора. Тревор должен один, то есть все попать тебе, все попать. Длинный э, так, 150 вам не хватает. Так, а у меня 66 66 тысяч, а у меня нужно 150 тысяч. Нужно больше денег. Так, стоп, а я на. Привет, Тревор. Оплата скоро за оружие произведена. <свист> эм. Ладно, ладно, ладно, ладно. Назид. Маккензи Фил, Фил. На... Ис. Побежал на букву С. Ай! А, это нормально. А, не отошли отдел. Майкл и... Да не отошли отдел, Майкл и Франклин уже. Выбор недоступен. Так, сейчас. То есть, получается, надо сейчас проходить за одного Тревора, так? На Альт. Альт. Амнации. Левый альт. В нашем любимом магазине у нас самуш приобрести снайперскую винтовку с отсвечающим сотворным. Она с цифровой гаммикро. Кус. какая... Ну, на эскип отмена. На, я на ее случайно нажал. Это на ее чит коды кстати. Китайцы. Это... Франклину вроде бы помочь, китайцы. Или так, тут машинка, тут непонятно. Какому чудаки. прочные знакомцы. Так. Гонки. Ну, у нас сейчас есть тут чудаки прочные знакомцы, только надо их выполнить и все. Короче. Можно у них задание сейчас выполнить, взять и выполнить. А в GTA 5 говорили будет аж 5 игровых персонажей. 5 игровых персонажей, ребятки. Где это видно, где это слышно? 5 игровых персонажей. Как-то много. GTA 6, они сказали. Они сказали в GTA 5 Rockstar, когда только начинал я играть в эту игру. Они сказали в GTA 6 будет аж 5 игровых персонажей. И девушка еще, кстати, вроде бы, сказали, будет. И девушка, и Джеймс персонаж тоже будет игровым. Стоит 150 тысяч баксов вам нужно больше денег ну это знаю это известно я отсюда убежал Да блин, да, мне машину нужна. Я не хотел, собственно, человека убивать. Мне просто, нужна машина и все. Эх, извини, друг, я не хотел тебя убивать, мне просто нужна была машина и все. Короче, а китайцев я, пожалуй, пройду не на запись. Сейчас едем на задание «Чудаки и прочие незнакомцы», так. Да, Тревор, и Франклин.